Всем привет! В этом видео мы разберем, как работать с изображениями Drupal 8. Также мы рассмотрим, что такое пресеты и как их использовать с разными полями. Давайте зайдем на наш сайт. В одном из прошлых уроков мы уже сделали тип материала "Сотрудник". Давайте добавим тип материала "Сотрудник". Поле "Изображение". Добавим аватарку сотрудника. Сейчас добавляем поле. Выбираем тип поля изображения. Пишем. Фото сотрудника. Сохраняем. Одно значение для поля. Также вы можете выставить здесь различные настройки. Обязательно для этого поля. Давайте оставим все как есть. Единственное, можно выставить каталог для файлов. Давайте назовем его фото. Или фотос. Сохраним. Мы прописываем каталог для файлов, для того, чтобы каждая, каждый тип картинки сохранялся в отдельную папку. Это очень удобно, когда вы будете приносить сайт. Или, например, вам нужно найти какую-то фотографию на сайте. Если у вас все будет сквайлено в одну кучу, то у вас будет там примерно 3000 фотографий, и вам нужно будет какую-то найти. Это довольно-таки неудобно. Когда у вас каждое поле находится в отдельной папке, вы достаточно легко можете найти нужную фотографию. Итак, давайте зайдем на какого-нибудь сотрудника и зальем ему фотографию, нажимаем редактировать, выбираем фото сотрудника, давайте дропа лайк сохраняем, так, альтернативный текст. Вы видите, сейчас мы загрузили картинку. Картинка оказалась очень большая. И на странице она выглядит очень громоздко. Давайте переместим картинку выше описания и сделаем чуть поменьше. Это можно сделать в том же типе материалов. Сотрудник. Это можно сделать во вкладке управления отображением. Видите формат. У нас выбрано изображение. Нам нужно выставить пресет. Пресет это то, как ваша фотография будет обработана на сайте и выведена. Сейчас снова выводится оригинальное изображение. По умолчанию у нас есть три пресета. Это маленький, средний и большой. Видите разрешение, которое вводятся картинки с этим пресетом. Давайте поставим вначале большой. Вы видите, что у нас есть два типа отображения. Дефолт – это то, что выводится на странице ноды. И анонс – то, что будет выводиться у нас на главной сейчас. Давайте на дефолт отображении, которое вводится на странице нода, мы сделаем большой пресет, а на анонсе мы сделаем средний. Давайте сохраним вначале дефолт пресет. И теперь давайте зайдем в анонс. Видите, здесь есть тоже фото сотрудника. Давайте переместим его вверх. И выставим пресет средний. Сохраняем. Также можно убрать метку, чтобы не выводилось название поля фотосотрудника. Давайте это то же самое сделаем и в дефолт в настройках. Фотосотрудника перевести выше и уберем метку. Давайте зайдем на страницу ноды. Вот вы видите, картинка стала меньше так как мы поставили пресет 408 на 480. Можно даже поставить еще меньше пресет. Давайте зайдем сейчас на главную страницу. И увидите, на главной странице тоже вывелся пресет еще меньше средний. Мы также можем создавать свои пресеты. Давайте зайдем в конфигурацию. И зайдем в стиль изображений. Вот вы видите все дефолтные пресеты, которые есть у Drupal. Вы можете отредактировать их, можете создать новый. Давайте создадим новый фото сотрудника. Фото сотрудника большое. У нас будет большое фото сотрудника на странице ноды. Здесь мы можем выбрать эффект. Это то, как фотография будет обработана. Но лучше всего делать масштабирование, это позволит не сказать фотографию сотрудника, так чтобы у него не было обрезана голова случайно. Давайте сохраним этот пресет. Выставляем ширину. Давайте поставим 200 на 200. И даже давайте, 300 на 300, это будет у большой, большой пресет. Когда мы пишем масштабирование 300 на 300, это значит, что фотография не будет превышать 300 по ширине размер. 300 по высоте, то есть она может быть, например, 300 по ширине, 250 по высоте, либо 300 по высоте и 250 по ширине, но она не будет выходить за рамки 300. Сохраняем. Ну, видите, можете из стиль. Так, давайте теперь зайдем обратно в управление отображением Default и поставим наш новый пресет. Вот, вы видите, у нас появилось фото сотрудника большое. Сохраняем. Сохранить. Вот, вы видите, у нас было огромное изображение. Сейчас должно стать поменьше. Вот оно стало 300 на 300. Теперь мы то же самое сделаем и с анонсом. Создадим новый пресет. Здесь оно называется «Стиль изображения». Можете назвать его и стилем изображения, если вам удобно. Мне проще назвать его пресетом. То есть, если когда я говорю пресет, значит я имею в виду стиль изображения. Давайте создадим фото сотрудника. Среднее. Или маленькое, например, маленькое. Создаем. Выбираем эффект также масштабирования. Или давайте здесь выберем масштабирование обрезка. Потом добавим еще одно изображение посмотрим, в чем разница. Здесь мы выберем, например, 150 и 150. Картинка будет масштабироваться таким образом, что наименьшая сторона будет 150, а по большей стороне, когда она выйдет за пределы 150, она просто обрежется. Так, давайте применим этот стиль. Зайдем в отображение «Анонс» и выставим стиль изображения теперь нашего сотрудника «Маленькая». Давайте перейдем на главную страницу. Сейчас вы видите, что оно уже обрезалось. Таким образом, если у вас будет портретное фото и оно будет продолговатое, то, скорее всего, у вас обрежется лицо, если вы выставите такой пресет. Поэтому для различных фотографий лучше использовать, конечно, масштабирование без обрезки. Но в то же время масштабирование с обрезкой позволяет настроить картинки таким образом, что они будут всегда одного и того же размера. То есть если мы сейчас посмотрим на изображение, оно 150 на 150. Но если мы зайдем на саму страницу, вы помните, мы выставили там 300 на 300. Сейчас изображение 262 на 300. Таким образом оно не квадратное. Даже мы выставили пресет квадратный, но он все равно не будет квадратным. Это потому что произошло масштабирование без обрезки. Мы не обрезали эту фотографию, она у нас как есть, но вам нужно постоянно выбирать между масштабированием с обрезкой или без обрезки. Также можно, например, сделать как? Можно установить модуль ImageCacheActions. ImageCacheActions. Сейчас нет версии для восьмого Друпала, но скоро, думаю, она появится. Она позволяет вам масштабировать и вставлять вашу масштабированную картинку в какой-то заданный размер. То есть, например, вот смотрите, здесь смасштабировали картинку и вставили ее в определенный размер. Можно также задать фон другой, не обязательно с такой вот под вид фотографии. Может быть, это просто будет белый фон. Но суть в том, что когда будет применен ваш пресет, у вас будет картинка всегда одного и того же размера. Это очень удобно, когда вы выводите товары, например, в виде таблицы. У вас все строки получаются одного размера, это будет более красиво. Давайте еще зайдем в конфигурацию. Я покажу настройки, какие есть у изображений. На самом деле есть только одна настройка, средство обработки изображений. Вы можете выставить качество JPEG. Это качество отражается на размере файлов, которые будут у вас после обработки. Тех файлов, которые будут в пресете. Давайте сейчас загрузим другой файл. Удалим этот. Выберем файл побольше. Давайте выберем вот jpeg-файл большого размера. И зальем его. Так. Для того, чтобы картинка сбросилась, нужно ее удалить. То есть, когда Drupal создает какой-то пресет и создает картинку через этот пресет, то он вводит ее до тех пор, пока не изменится либо пресет, либо вы не удалите эту картинку. Давайте зайдем на веб-сервер, Зайдем на домен Drupal 8, Sites, Default, Files, Styles. И здесь вы видите все пресеты, которые есть в Drupal, через которые он уже вывел картинки. Если вы зайдете сейчас... Так, мы создали большое соображение... Вот, вы видите, мы создавали фотос папочку, чтобы у нас файлы хранились в отдельной папке фотос. Поэтому мы можем легко найти нужный нам файл. Удаляем его. Так, посмотрим, какой размер у этой картинки. Примерно 2,4 килобайта. Давайте сейчас выставим средство изображения больше. Например, 80%. Удалим наше изображение, чтобы Дурпал его пересоздал. И заходим. Видите, что качество картинки стало лучше. Не знаю, заметли ли это на видео. В принципе, должно быть заметно, если у вас такое же разрешение экрана Full HD. Но и при этом размер картинки стал больше. Таким образом, давайте, давайте сделаем 100%. Вот видите какая картинка была, в принципе она стала еще более четкой, но если например сейчас она весит, давайте зайдем посмотрим сколько она весит, то есть 100% это практически без обработки, если вы помните, то при 50% обработки у нас был размер картинки примерно в 5 раз меньше, чем сейчас, хотя конечно и качество было хуже, но если, допустим, вы поставите не 100%, а 95, ваша картинка, в принципе, не особо потеряет в качестве. Ну, практически незаметно изменение качества. Но при этом размер картинки будет значительно меньше. Видите, что практически в два раза, даже чуть больше, чем в два раза, размер картинки изменился при этом вы практически не потеряли в качестве картинки. Меня, конечно, потеряли, но это не будет так заметно для большинства картинок. Но при этом вы экономите место на сервере, вы экономите во время загрузки пользователям ваших картинок. Если у вас одна картинка, то, в принципе, там 7 килобит не сильно будет заметно. Но если у вас, там, например, на сайте будет выведено 20 картинок, то это уже будет значительно, это будет значительно для сокращения загрузки страницы и для... Пользователя ждать, допустим, пока загрузится 20 картинок с маленьким каналом интернета, скажем, с телефона, будет довольно-таки неприятно. Возможно, даже он закроет страницу и не будет ее дальше открывать. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел рассказать, я вам рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их прямо под видео или на моем сайте drupalbook.ru. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.